Смотрите, как красиво и разнообразно играет тембр голоса певицы своими окрасками благодаря гибкости. С помощью упражнения мы с вами будем развивать этот вокальный навык. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршик представляет. Гибкость или подвижность голоса – это способность голоса быстро, точно и свободно делать пробежки по нотам. Переходить с одной высоты звука на другую, с громкого пения на тихое, с одной окраски тембра голоса на другую. Представьте, что ваш голос – это гитарная струна. А теперь эту струну зажали пальцем и подергивают ее для того чтобы получился вот такой звук. А теперь на своей удобной ноте сделайте такой же звук. делаем Вы... А теперь свободно открываем рот и коротко, поочередно раскачиваем разные звуки а о, э, и вы А сейчас раскачиваем эти же звуки, но быстрее Вы. Нота выше. А. О, э, и. Вы. Сейчас сделаем такую трель в голосе на звуке и. Слышите в голосе этот немного ребристый звук? Именно такой ребристый звук нам и нужен. А чтобы он у нас хорошо получился, направляем наш звук в область затылка. Итак, делаем. Вы делаем наш ребристый звук на разных гласных. Вы А теперь поем на разных гласных, используя разные ноты и разный темп. Начинаем с А. а, -а, -а, -а, -а. Вы. <и> <и> <и> Вы. <и> Вы. Молодцы, у вас хорошо получилось. Поем отрывок из песни, соединяя наш ребристый звук и звук гитарной струны. Don't you worry about Ваша очередь. Don't you worry about Ваша очередь. Ваша очередь. С помощью гибкости голоса вы сможете мастерски рисовать в сознании вашего слушателя яркие и вдохновляющие его картины.